Сделайте добро, не ожидая за это награды. И знайте, что однажды кто-то, возможно, сделает то же самое и для вас. Заклинаю всех мужей мира. Если вы хотите, чтобы вас любили и уважали жены, не забывайте, что главные их защитники – это вы сами. Женщины, учтите мой опыт, когда будете бить посуду. Ее нужно сразу складывать в мешок. Иначе потом придется делать почти ремонт в комнате. Стройную фигуру не заменишь никаким красивым ожерельем. Длинные ноги всегда привлекательнее дорогого платья. Я не живу по правилам. Я руководствуюсь сердцем, не головой.